Приветствую вас, дорогие друзья, меня зовут Дмитрий Измайлов, и это курс «Видеоген». Сейчас давайте просто забудем обо всем том, что вы могли слышать ранее. Там партнерки, оферы, продажи, работа с трафиком и так далее, с рекламой обо всем этом просто забываем откладываем в сторону, потому что это первый курс, на котором вы заработаете реальные деньги, я в этом уверен потому что здесь мы работаем на стыке технологии и вы получаете готовый автонаполняемый сайт это будет копия YouTube только представьте, у вас будет личный сайт который автоматически наполняется видеороликами, сам пишет описание, делает заголовки и вам останется сделать только несколько простых кликов и зарабатывать деньги а самое главное отличие, что вы заработаете деньги в первый же день да такое много где обещают но здесь это реально работает так потому что мы работаем серьезной компанией с яндексом и он реально выплачивает деньги и я сейчас покажу как это работает и так вот сейчас мы находимся в моем счете тинькофф Блэк, вы сразу можете видеть баланс какие расходы здесь но сейчас не об этом давайте пройдемся просто что у нас здесь по пополнениям за эти дни такие суммы так, дальше что у нас здесь? 17, 14 здесь, вы видели, почти 60. Так, дальше листаем вниз за последние 3 дня. Так, такие суммы. Дальше, ну вы сами здесь видите, как это все работает. Здесь и личные мои расходы, поэтому я замазал картинку. Здесь есть тоже вот поступления и так далее. То есть вот вы видите реальный счет куда приходят деньги, и сейчас давайте посмотрим, как это работает. Я сейчас покажу, почему нужно сделать всего лишь там пару простых действий, и вы сможете зарабатывать такие же суммы. Сейчас мы находимся в Яндекс.Метрике. Сюда у меня подключены сайты, как видите, здесь чистая статистика. Я сейчас покажу, какие самые простые действия нужно сделать, и как просто вы сможете уже зарабатывать деньги. Мы просто берем, нажимаем правой кнопкой и переходим на наш сайт. Все, теперь мы на нашем сайте, и здесь видим о, уже видеоролики различные, мы можем там зайти, посмотреть, все добавлено сюда автоматически, автоматически написано описание, добавлены вот эти все заголовки, видео, их можно зайти посмотреть, и сейчас нужно выполнить определенный элементарный алгоритм, просто покликать здесь на сайте по определенной стратегии, и мы уже перейдем в Яндекс.Метрику, и я покажу, что у нас по доходу. Друзья, буквально час работы. Нам здесь важна статистика просмотров, посетителей. Видим, здесь у нас уже есть. Опять же, повторюсь, никакого трафика, никакого привлечения подписчиков и так далее. Забудьте об этом, не думайте. Это не об этом, это совершенно другая стратегия. Давайте сейчас сразу перейдем в рекламную сеть Яндекса, там, где нам выплачивают с вами деньги, и посмотрим, сколько у нас по доходу получается по этой стратегии. Итак, мы в рекламной сети Яндекса откроем сразу калькулятор и посчитаем, что у нас получилось за эти дни. 11 число, в принципе, не работали, там не вижу смысла считать. 12, 49 рублей, давайте сюда сразу запишем, в калькулятор, и 33 копейки. Плюс 13 число, у нас 485, получается, рублей и 88, кажется, копеек. Плюс 14 число, у нас 700 11 рублей 400 копейки. Добавим их сюда и 0,4. Так, плюс. И 15 число сегодня 376 рублей с копейками сюда тоже давайте добавим. 376. И так, и по копейкам 34. Итого у нас за 2,5 дня примерно получилось 1622 рубля. Если в среднем говорить, сколько проводилась работа. Так, я снова зашел в свой счет Тинькофф. Здесь уже немного за эти дни баланс добавился. Так, по калькулятору у нас получается 1622 рубля давайте посмотрим получается за 2,5 дня мы заработали, если там считать конкретно сколько времени проходило именно по работе, давайте 2,5 чтобы посчитать, примерно у нас в день был доход с этого сайта 650 рублей и получается у нас там за месяц если мы прикинем, то около 20 тысяч получается так, это с одного сайта у вас в курсе может быть их несколько, то есть сразу же берем, подключаем зарабатываем такую сумму и потом, естественно, вам будут приходить такие же там суммы, как 120 тысяч вы видели. Никаких проблем нет, уже все заранее настроено, для вас подготовлено. Мы используем технологии, реально, не работаем ни с какими там партнерками, мы работаем чисто на себя. Работаем чисто со своим сайтом, он все делает за вас, вы не заморачиваетесь ни с контентом, ни с чем. Все, берем и зарабатываем деньги, я уверен, что этот курс наконец-то даст вам именно то, чего вы искали все это время, и вы заработаете столько, сколько по-настоящему заслуживаете. Так что переходите в самый низ лендинга, записывайтесь на обучение, я вас жду, научу, как делать такие суммы, я уверен, вы будете очень довольны.